Всем добрый день! Друзья, хотите сэкономить минимум 5000 рублей, чтобы потом их правильно использовать? Пожалуйста, включайтесь в продажу нового курса Дмитрия Комарова «Серая мафия Ютуба». Все, что вам нужно сделать, это разместить этот ролик у себя на канале, оптимизировать его под ключевой запрос «Серая мафия Ютуба» и продавать. Лично от себя я... Обеспечиваю поддержку всем, купившим этот курс. Приходите на вебинары, задавайте вопросы, всем отвечу, всем помогу. Друзья, размещайте ролик, вписывайте в ролик свои реквизиты и продавайте. Я его продаю за 999 рублей, вы его можете продавать за любую сумму, которую посчитаете нужным. То есть нужно помочь Дмитрию Комарову в реализации этого курса, он один не справится. Потому что у Дмитрия Комарова нет технической поддержки, судя по тому, что он пишет людям, которые... У него это купили да а мы это все сделаем значительно эффективнее и качественнее спасибо большое всем удачи до свидания